Он дает центр восстановления ключа после полной утери. Человека украли сумку, сумки, документы, ключи. Восстановили ключ. Смотрим количество ключей обычных. Одна штука. Вот, ключ восстановлен. Автомобиль заводится. Продолжаем видео. Человек захотел еще один ключ дописать. Перезаписываем, смотрим теперь количество ключей, записанных в автомобиль данный момент прописано два ключа идите посмотрите в данный момент прописано в автомобиле вот эти два ключа видно uh -huh. и так тоже видно да uh -huh. все два ключа у вас записано uh -huh. да я вам показываю чтобы видели первый ключ тот, который вот ключ у меня ушел, этим ключом уже нельзя завести Нет, уже не завидел. Да. Угу. Вот он первый ключ завел у нас. Вытаскиваем ключ. Берем второй ключ. Без чипа видели, он не заводился. Да. Теперь он стал заводиться. Там надо будет чуть подклеить. Я вам домой дам домашнее задание. Корпус клеить пополам. Все, два ключа прописано.